Друзья, всем привет! Несмотря на пандемию, жизнь продолжается, и мы организуем экскурсию на винодельни Валенсии. Это одна из них. Вино, которое недавно выпустили, просто фантастика, называется Мальдита uh, Пандемия, то есть проклятая пандемия. Очень пользуется огромным спросом. Ну естественно, это сорт винограда, местный сорт винограда Бобаль который также выращивается в еще двух э, сообществах Испании э, в Альбасете и Гуэнке. Ну и Валенсия это центр этого буваля. Вот так проходит сбор винограда в регионе Утиель-Рекена поводу в Валенсии, но ну и не только под Валенсией, в Испании, по всей Испании. Я думаю, процесс довольно таки исходный. Есть машинный э, вариант сбора и есть ручной. Вот мы сейчас видим ручной. Он более дорогостоящий. И э, этот виноград, собранный виноград, идет на более дорогие сорта вин. Активируй на кабанницу, Мы с вами наверху уже видели, как сыпали уже взвешенный виноград, который поступает затем вот в этот аппарат, который разделяет, отделяет точнее виноградину от веток от кисти. Здесь он давится И затем, сейчас секундочку И затем вот это сусло мозга здесь называется. Подается уже по шлангу в емкость, которая находится внизу. И вот здесь проходит в этих емкостях процесс мацерации сначала и затем ферментации, если говорим о красном вине. Затем процесс созревания корианца и после фильтрации наклеивание этикеток и закупоривание Это фильтр фильтруется вино до того момента, когда попасть в бутылку. И есть еще один фильтр, это самый последний который как бы, от микроорганизмов если речь идет не о молодом вине, то процесс остаривания происходит вот в таких емкостях или бочках барника, она называется на испанском, и есть две разновидности здесь, по крайней мере, это американский туб и французский А вот и знаменитый сорт винограда Бабаль. И вот этот сорт винограда называется темпранилью. Его, наверное, многие знают. Или темпранилью, как иногда можно слышать. Так что в этой зоне утиели Ракена, знаменитой виноградной, в алисийской зоне не только бабаль, местный сорт, но и другие сорта, так как и белый сорт макабео, карнача и множество других.